друзья всем огромный привет рад приветствовать на своем канале и сегодня у нас мобильная обработка давно не было заждались да? наш коллега по фотографии господин осокин подбросил мне идею этого видео а точнее вот такой вот интересный инстаграм-блог вы только посмотрите как это круто и стильно Фотографии обработаны таким образом, что они очень контрастные, черно-белые, но за исключением, конечно же, кожи и волос человека. То есть все, что относится к человеку, оно остается естественным, остальное преобразуется. Выглядит это очень стильно и достаточно круто. И блог Елены Бариновой набрал уже 10 тысяч подписчиков. Это достаточно неплохо, я думаю, что с учетом такого качественного контента он будет расти и развиваться. Ну а в наше время высокой конкуренции 10 тысяч это не так уж и мало, согласитесь. Ну и давайте мы за основу возьмем вот эту фотографию и я обработаю что-то похожее. я возьму для образца вот такой вот снимок он уже обработан в JPEG, но нам его нужно довести до нужной кондиции чтобы он стал черно-белым также на этом снимке очень яркий насыщенный цвет кожи это не очень сочетается с черно-белым изображением поэтому мы начнем с вами с цвета коррекции. переходим в смешение цветов как вы уже наверное знаете что за цвет кожи отвечает в основном только три цвета это красный оранжевый и желтый и сейчас мы с вами не обращая никакого внимания на другие цвета будем осуществлять цветокоррекцию только цвета кожи давайте сделаем покрупнее Итак, красный я уведу в сторону оранжевых оттенков насыщенность убавлю примерно на минус 55 оранжевый это основной цвет отвечающий за цвет кожи мы в него добавим немного персиковых оттенков передвинув влево где-то примерно на минус 15 насыщенность также я убавлю нам нужно получить с вами красивую кинематографичную не очень яркую не очень насыщенную картинку яркость оранжевого цвета я тоже убавлю но сразу хочу вас предупредить будьте бдительны с этим ползунком иначе вы можете только навредить кожа станет темной и некрасивой, поэтому совсем чуть-чуть минус -чуть. 4 будет достаточно желтый цвет мы уведем в сторону оранжевых ну где-то примерно на минус 40 и слегка понизим насыщенность вот мы с вами практически все эти три цвета привели к общему знаменателю и цвет кожи наших персонажей из такой яркой оранжевой превратился в такой легкий коричневый шоколадный совсем не насыщенный но очень приятный цвет что делаем с остальными цветами зеленый насыщенность минус 100 аквамарин насыщенность минус 100 синий насыщенность минус 100 фиолетовый насыщенность минус 100 малиновый насыщенность минус 100 Готово. Прессит с такой цветокоррекцией будет лежать по ссылке под видео без всяких паролей друзья просто забирайте его и используйте так двигаемся дальше теперь нам нужно перейти в снапсид и доработать эту фотографию до нужного нам состояния до да, черно-белого но цвет кожи при этом оставить Итак, так ведем палец вверх нажимаем рогатку кликаем общий доступ выбираем снапсид переходим в инструменты справа внизу выбираем чб нам на выбор предлагается несколько вариантов оригинал если вы хотите сохранить такие серые оттенки контраст если хотите больше контрастности и яркость это что-то среднее между оригиналом и контрастом другие честно говоря мне не особо нравятся. по моему мнению они снимок только портят но это как говорится дело вкуса я вам на выбор предлагаю использовать вот эти вот три настроечки давайте выберем контраст мне кажется в этом случае такой фильтр выглядит наиболее привлекательно но этот фильтр также можно доработать внизу есть вот такие вот ползунки которым можно отрегулировать яркость непосредственно сам контраст и можно добавить немножко зернистости но это для любителей такого пленочного стиля я этого делать не буду теперь меня черно-белый контраст абсолютно устраивает кликаю галочку веду палец вверх нажимаю на слои посмотреть изменения кликаю на слой чб кликаю на кисть Введу палец вниз, нажимаю на треугольник и шар обращаем внимание посередине циферка должна стоять 0 и теперь аккуратно возвращаем цвет нашим персонажам. аккуратненько ювелирненько проходимся с вами по волосам и по коже. Если вы случайно зацепили лишнее пространство ничего страшного, делаем значение 100 и аккуратненько подчищаем. Итак, значением 0 мы возвращаем цвет кожи значением 100 исправляем ретушь если мы вылезли за контуры так друзья я сейчас немного ускорюсь принцип вы поняли Итак, друзья, ретушь я закончил, вроде бы ничего не упустил. Теперь кликаем галочку. Давайте посмотрим, какое изображение было, что в итоге мы получили. Вау, скажете вы. И я тоже скажу, вау, мне очень нравится. Итак, ведем палец вверх, нажимаем на стрелочку слева. Теперь нам нужно осуществить финальную коррекцию. Для этого проходим в инструменты, выбираем коррекция. Итак, начинаем с яркости, подрегулируем контраст. Теперь насыщенность у нас влияет только на цвет кожи. Мы, соответственно, можем сделать ее понасыщеннее но так будет смотреться не очень. А можем наоборот немножко подприжать. С черно-белой фотографией вот такой вот еле насыщенный цвет кожи смотрится намного интереснее. Дальше переходим в светлые участки, тени. Потом переходим в световой баланс, ищем золотую середину между светом и тенями. И теперь друзья мои тепло по моему личному мнению мне кажется что черно-белый цвет смотрится гораздо гораздо богаче и интереснее если он слегка холодный давайте мы с вами проведем эксперимент сейчас у нас тепло стоит 0 мы можем фотографию сделать немного потеплее и она приобретает вот такие легкие коричневые оттенки а можем сделать похолоднее прям совсем чуть-чуть значение где-то до минус 10 у нас остался черно-белый цвет но посмотрите как он богато и шикарно выглядит и потом за счет того что мы черный цвет сделали похолоднее мы с вами сбалансировали немного теплый цвет кожи и холодный цвет черно-белого окружения теперь наша фотография выглядит намного гармоничнее кликаем галочку но ну, для желания можно сюда добавить еще резкости и структуры это уже кто как любит обработку мы закончили давайте посмотрим что у нас было и что в итоге мы получили отлично а на этом все друзья мои если вы до сих пор не подписаны обязательно подпишитесь и жмите колокольчик это нужно для того чтобы не пропускать новые интересные и полезные видео желаю вам шикарных сюжетов интересных фотографий легкой мобильной обработки и до новых встреч